Добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером в Такер Карлсон. Похоже, вам предстоит горячая война с Россией и Китаем. Хотите вы этого или нет? Вчера утром над Черным морем упал американский беспилотник Крипер. Мы до сих пор точно не знаем, что произошло. Мы не собираемся вам лгать. Мы не знаем. И мы не ожидаем узнать это в ближайшее время, если вообще когда-либо узнаем. Администрация Байдена утверждает, что ей это известно. В ней говорится, что беспилотный летательный аппарат был атакован и поврежден двумя российскими истребителями над международными водами. Это все, что у нас есть. Нам придется поверить им на слово. Похоже, что и всем остальным тоже. Линдси Грэм задавала не так уж много проницательных вопросов. Нет, он немедленно перешел к делу, воспользовался случаем и потребовал, чтобы Пентагон атаковал российские военно-воздушные силы. Вот он здесь. Что же, мы должны привлечь его к ответственности и сказать, что если вы когда-нибудь приблизитесь к другому американскому самолету, летящему в международных водах, ваш самолет будет сбит. Что бы сейчас сделал Рональд Рейгон? Он начал бы сбивать российские самолеты, если бы они угрожали нашим активам. Что бы сделал Рональд Рейган? О, хороший вопрос, сенатор Грэм. Двухлетний срок президентства Рональда Рейгана отличался тем, что он не объявлял войну российским военно-воздушным силам, и поэтому Соединенные Штаты не вступали в войну с Россией. В результате этого были спасены миллионы жизней. Это немаловажно. Но в колонке победы Рейгана есть еще один президент, о котором мы говорили, что он был сумасшедшим поджигателем войны, который фактически удержал нас от войны, но все равно выиграл холодную войну. И как Рейгану это удалось? Все просто. Он поддерживал сильно, американскую экономику. Вы помните это? Кажется, что это было давным-давно, и это в значительной степени противоположно тому подходу, который сейчас продвигает Линдси Грэм и его друзья из партии войны. Их план состоит в том, чтобы игнорировать наши границы в Соединенных Штатах, но защищать границы Украины. Они даже финансируют украинскую пенсионную систему, я не шучу, в то время как наши собственные американские банки терпят крах. Что бы сделал Рональд Рейган? Его бы, наверное, вырвало, если бы он это увидел. Мы рады, что Рональда Рейгана здесь нет для того, чтобы наблюдать, как Линдси Грэм использует его имя для оправдания антиамериканской глупости. А как насчет планов Линдси Грэма, планов почти каждого сенатора-республиканца в Сенате США и всех демократов? Как бы они помогли Соединенным Штатам? Они так и не ответили на этот вопрос потому что они не могли быть менее заинтересованы в этом. Так что, вернувшись в современную эпоху, в которой живем все мы, вы должны задаться вопросом, что же именно здесь происходит. Итак, Линдси Грэм говорит нам, что мы должны атаковать российские военно-воздушные силы. Почему именно сейчас? Давайте посмотрим. В понедельник произошло важное событие в президентской гонке 2024 года. Мы разослали список вопросов вероятным кандидатам от республиканской партии и спросили их, как они относятся к войне на Украине. И мы полностью ожидали, что большинство из них согласятся с Линдси Грэмом и практически каждым должностным лицом в Вашингтоне, нет. Но нет, это не happened, то, что произошло. На самом деле, произошло обратное. Практически все, без исключения, кандидаты в президенты от республиканской партии, начиная с Дональда Трампа, Рона Десантиса, Грега Ботта, Кристи Ноэма, Вивека Ромасовыми и других, выступили против идеи горячей войны с Россией. На самом деле, Рон Десантис описал происходящее на Украине, как цитирую, «территориальный спор», который даже не входит в пятерку важнейших проблем национальной безопасности Соединенных Штатов. Вряд ли кто-нибудь мог себе представить, что Рон Десантис так думает. Но это так, и он официально заявляет об этом. Что это значит? Ну, это означает, что кандидат в президенты от республиканской партии, почти независимо от того, кто это будет, будет выступать против бессрочного обязательства финансировать войну в Украине, чтобы вечно бороться с Россией. Так вот, их позиция фактически полностью совпадает с позицией подавляющего большинства избирателей-консерваторов, тех, кто выбирает кандидата от республиканской партии. Но эти избиратели были совершенно лишены избирательных прав в течение последнего года, поскольку Линдси Грэммл, журналу «Атлантик Мэггазин» и, и «Призрак Рональда Рейгана» было позволено говорить от их имени недобросовестно. Но ведь не только консервативные избиратели не хотят войны с Россией, это большинство всех избирателей. И сейчас есть люди, баллотирующиеся на пост президента, по сути, на самый влиятельный пост, который согласны с избирателями, как и при демократии. Так что для партии войны в Вашингтоне это настоящая катастрофа. О, люди этого не хотят. Мы только что потратили два года, читая вам лекции о демократии но основная масса населения и люди, которые собираются баллотироваться против Джо Байдена, выступают против этого. Как вы можете защищать демократию и подталкивать к войне, которые население не хочет? У, вы не можете этого сделать. Поэтому они паникуют. И реакция действительно интересная. Вместо того, чтобы привести аргументы или доводы, вместо того, чтобы убедить американцев в том, что война с Россией принесет им какую-то пользу, они просто продвигаются вперед к этой войне с Россией. Им совершенно наплевать на Украину. Украина для них ничего не значит. Если бы это было так, они хотели бы остановить войну, потому что, по-видимому, уже погибло более ста украинцев, но им все равно. Они продолжают войну. Вот как сильно они заботятся об Украине. Поэтому они подталкивают нас к войне. И, кстати, сбивать российские самолеты, которые не открывают огонь по нам первого числа, это активная война. Именно таково определение активной войны. И, конечно же, Линдси Грэм, сведущая во всех военных делах, прекрасно это знает. Поэтому мы попросили Линдси Грэма прийти на шоу, как мы уже много раз делали раньше, чтобы объяснить, почему мы должны начинать. Третью мировую войну. Он, конечно же, отказался, как и много раз до этого. Но он не нуждается в нашей помощи. Остальные средства массовой информации во всем мире, как всегда, поддерживают его. Вот бывший пресс-секретарь Джеба Буша. Бывший следователь Мюллер рассказал мне, по-моему, около 18 месяцев назад, что следующее вмешательство России в выборы не будет противоречить никаким законам. Они настолько хороши. Они просто получат свои сигналы от того, какие кандидаты кто. По вопросам, заданным Такером Карлсоном, здесь нет никаких случайностей. И по ответам Рона Десантиса и Дональда Трампа совершенно ясно, кому Россия была бы заинтересована в оказании помощи. Поэтому, если вы не согласны с этими детьми, вы совершаете вмешательство в выборы от имени Владимира Путина. Насколько низко может пасть политическая риторика? Возможно ли вообще опуститься ниже? Похоже, что это надо прямо там, а этот придурок в кресле. Да, это совершенно верно. Это вмешательство в выборы для того, чтобы вы как кандидат заняли позицию, которая соответствует тому, чего хочет большинство избирателей. Вау, антиутопия. И если вы отвечаете на эти вопросы так, как не нравится бывшему пресс-секретарю Джеба Буша, вы нелояльный американец. Вот еще кое-что от Десантис хочет умиротворить Путина, называя жестокое вторжение в Украину не более чем территориальным спором. Это последний признак того, что партия Десантиса, Трампа и Таткера серьезно расходятся со взглядами большинства американцев. Рун Десантис, который повторяет Дисы Владимира, Путина и Кремля, называет вторжение России в Украину, цитируя территориальным спором. Трамп и Десантис выступают с антиукраинских позиций, по сути, с пророссийских позиций. Два лидера республиканской партии в основном хотят убежать от Зеленского и Украины в объятия Путина. Парень, выступающий против гомосексуализма, Рон Десантис, его идеал путинская Россия, где нет геев, где нет женщин у власти, где, вы знаете, все они христиане. Именно таким он хочет видеть мир. Значит, вы просто оказываетесь в этом мире, где вам читают нравоучения бывшие политические консультанты, такие как Стюарт Стивенс, не слишком подходящие для нравоучительных лекций, потому что вы не хотите Третьей мировой войны, потому что у вас есть дети или внуки, потому что ваша собственная страна находится в тяжелом положении, ваша экономика разваливается на части, так что вы не участвуете в Третьей мировой войне против России и Китая, и вы выслушиваете нравоучения от этих людей. Хорошо, хорошо. Это все равно, что выслушивать нравоучительную лекцию от банков. Но что интересно, здесь действительно есть много новостей, которые нужно освещать. Новостей, которые другие новостные организации полностью игнорируют. На данный момент они, по сути, всего лишь служанки власти. Они даже не притворяются. Но если бы вы обратили хоть какое-то внимание, если бы вы хоть на мгновение подумали, я журналист, я должен освещать новости. Вы могли бы заметить, что они получали, мягко говоря, противоречивые сообщения от людей, находящихся у власти. Например, вот Марк Милли сегодня объясняет, что Украина до зубов вооружена американским оружием. Две недели назад... Соединенные Штаты выпустили еще один пакет помощи в области безопасности, который включал в себя высококачественное вооружение, боеприпасы, артиллерию, техническое обслуживание транспортных средств и транспортные средства. Украинские солдаты носят синий-желтый флаг Украины, но цвета 50 других стран, которые собрались сегодня, стоят рядом с Украиной. Чтобы поддержать принципы международного порядка, основанного на правилах. Посмотрите, каким испуганным выглядит этот человек. Мне почти хочется прокрутить пленку еще раз. Вернитесь назад и посмотрите это в интернете. Этот человек напуган он боится? Было бы интересно узнать. Но он только что сказал нам, что мы отправили огромное количество материалов в Украину. Артиллерия, боеприпасы на сумму 100 миллиардов долларов. Так что это наводит на мысль о том, что у украинских военных есть много техники, они хорошо вооружены. О, но нет. В то самое время, когда Марк Милли говорит нам об этом, Пентагон буквально вчера сообщил нам, что на самом деле в Украине заканчиваются боеприпасы. С поля боя поступают сообщения о том, что украинцев заканчивают боеприпасы. У них наблюдается нехватка боеприпасов. Вызывает ли это озабоченность Пентагона, и что Пентагон делает для решения этой проблемы? Да, поэтому, как мы и сделали с самого начала этой кампании, мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей Украины. Будь то боеприпасы, противовоздушная оборона, бронетехника. Вы слышали, как мы много говорили об этом. Завтрашняя дискуссия, конечно же, станет еще одной возможностью объединить международное сообщество, чтобы сосредоточиться на самых насущных потребностях Украины. В том, в числе на боеприпасах. Хорошо. Итак, оставляя в стороне тот факт, совершенно несомненный факт, что у вооруженных сил США, вероятно, должно быть достаточно собственных боеприпасов. Теперь они все ссылаются на Рональда Рейгана. Помните, мир достигается за счет превосходящей огневой мощи, слабость влечет за собой агрессию. Говоря о слабости, вооруженные силы США становятся все более слабыми. И отчасти это объясняется целым рядом причин, но одна из них заключается в том, что мы отправляем все необходимое в Украину. Таким образом, возникает военный вопрос, на который, похоже, никто не ответил. Но есть еще и экономический вопрос. Куда уходят все эти деньги? Таким образом, мы потратили на Украину больше, чем обычный годовой военный бюджет России, и все же у украинских военных снова закончились боеприпасы. Хорошо, это может быть вопросом к Зеленскому. Куда идут все эти деньги? Вы весь день разговариваете по телефону с Блэкрок. Куда уходят все эти деньги? Люди становятся очень богатыми. Вы не можете проводить аудит, потому что, если вы хотите провести аудит того, куда уходят ваши деньги в самую коррумпированную страну Европы, вы тюльпы. Путина. Средства массовой информации, кстати, не сходят с ума по поводу того факта, что наши деньги, похоже, исчезают в этой коррупционной яме, называемой Украиной, или используются для закрытия христианских церквей. Нет, они злятся, потому что спикер палаты представителей Кевин Маккарти не бросился целовать кольцо Зеленского. Смотрите. Президент Владимир Зеленский делает предложение спикеру палаты представителей США, от которого Кевин Маккарти отказывается. Посмотрите, к примеру, на Кива. Зеленский пригласил его в Киев. Любой другой спикер палаты представителей, очевидно, отправился бы туда, чтобы выразить солидарность нашим союзникам. Все это полностью похоже на то, как Кевин Маккарти подворствует крайнему крылу своей партии. Какова ваша реакция на то, что Кевин Маккарти отказался от приглашения президента Зеленского приехать в Украину или обсудить с ним напрямую помощь Украине? Украина. Я не знаю, не знаю, на какое как одноклеточное существо больше похож Кевин Маккарти. Это Маккарди. либо амеба, либо парамеция. Он подводит Соединенные Штаты. Я, Я понимаю, что Кевин Маккарти снова играет в свою изоляционистскую изоляционист... игру «Америка Первая», которая на самом деле не является Америкой Первой. На самом деле Америка занимает последнее место на мировой арене. Вау! Этим людям в какой-то момент придется за многое ответить. Надеюсь, скоро. Но представьте себе, насколько унизителен сценарий, свидетелем которого вы вы только что стали. Они издеваются над спикером палаты представителей. Кстати, мы бы защищали, если бы поменялись ролями спикера палаты представителей от демократов на тех же основаниях, потому что это американские основания, а не партийные основания. Но здесь у вас есть эти люди, эти шапочки для волос по телевизору, ругающие американского спикера палаты представителей за то, что он не будет подлизываться коррумпированному иностранному лидеру, который требует, чтобы вы отправили своих детей на войну в страну, которую вы не можете найти на карте. Зеленский почти каждый день выступает по телевидению с требованием, чтобы вы отправили своих детей на войну, где они действительно могут погибнуть. Сейчас, как правило, люди, которые требуют, чтобы вы поставили своих детей в такое положение, в котором они могут погибнуть, они а ваши союзники. Совершенно верно. Нет, они ваши враги. Да. Вы должны поцеловать его кольцо, потому что теперь он религиозный деятель, не так ли? Но пока они болтали обо всем этом, они упустили из виду некоторые другие вещи, которые происходили в Соединенных Штатах. Как, например, крах нашей экономики. Только что произошли вторые и третьи крупнейшие банковские крахи в истории этой страны. Сейчас состояние почтенного кредит снизилось на 97% по сравнению с его рекордно высоким показателем. Он торгуется примерно за два швейцарских франка. Вас это беспокоит? Да, наверное, так и должно быть. Ваша руководители нисколько не беспокоятся. Средством массовой информации на это наплевать. Вместо этого они говорят вам, что вы предатель своей страны, если не хотите Третьей мировой войны. И они, конечно же, впадают в панику, точно так же, как Милли была в панике на той пленке. Они напуганы. Почему они боятся? Ведь они знают, что общественность не на их стороне. Но в тот момент, когда мы действительно вступим в войну с Россией, они воспользуются этим как предлогом, чтобы подавить всякое инакомыслие. В военное время инакомыслие недопустимо. И именно об этом идет речь на самом деле в дополнение к их личному обогащению. Речь идет об изменении внутренней политики Соединенных Штатов. Во-вторых, мы все можем сказать, что находимся в состоянии войны с Россией, но не фактически, а реально, в состоянии горячей войны, чего они и хотят. Именно в этот момент вам больше не разрешалось высказывать свое мнение. А во время войны за это полагается тюремное заключение. Такое случалось часто, и они хотят этого сейчас. Надеюсь, основываясь на полученных нами анкетах. другие люди скоро возьмут на себя ответственность и спасут нас от этого безумия. Тем временем полковник Дуглас МакГрегор присоединяется к нам, чтобы оценить то, что мы видим. Дуг, большое вам спасибо, что пришли. Вы один из очень немногих людей. Людей, которым мы доверяем. Я думаю, вы были честны с самого начала и терпели за это много оскорблений. Как вы думаете, в чем заключается этот конфликт сегодня вечером? <сؤال> <сؤال> Украинцы терпят сокрушительное поражение. Даже Вашингтон Пост и «Нью-Йорк Таймс» наконец-то начинают печатать право. Их жертвы ужасны. Мы фактически стали свидетелями того, как русские уничтожили три отдельные армии, созданные украинцами. И все начинают задаваться вопросом, что же происходит на самом деле. Правда в том, что эта война была начата не Россией, что Россия умоляла нас не пытаться втянуть Украину в НАТО. Мы проигнорировали Россию, а Россия предельно ясно дала понять, что собирается защищать свои национальные интересы. Все, чего они хотели, это нейтралитета для Украины. Американцы знают кое-что еще, и я думаю, кто-то сказал это несколько лет назад. Это экономика. Глупо. И каждый кандидат от республиканской партии понимает это и должен завоевать расположение американского народа. Жители Вашингтона беспокоятся о своих донорах. Кандидаты от республиканской партии беспокоятся об американских избирателях. Увидеть Линдси Грэма и проголосовать за Рональда Рейгана, который выиграл холодную войну с помощью превосходящей экономики, а не танков, это правда. Не обращайте внимания на тот факт, что наши банки рушатся. Как именно по-вашему такие люди, как Грэм и практически каждый сенатор-республиканец, за редким почетным исключением? Как, по их мнению, мы можем позволить себе войну против России и Китая одновременно? Это невозможно по карману. Это невозможно по карману России. Вам не нужно смешивать Китай с остальными странами. Это невозможно. Это невозможно. Мы находимся на пути к банкротству. Американский народ чувствует это. Спасение банков будет происходить уже не так, как раньше. Лучшее, что я могу придумать, это сказать, что Линдси Грэм и его коллеги в Вашингтоне направляют усилия Нерональдера Игна от трех марионеток. Последнее, что нужно американцам, это война. Больше никакой политической и военной некомпетентности, некомпетентности коррупции. Они хотят, чтобы экономика работала, и они не собираются стоять, сложа руки и наблюдать, как рушится финансы. Система. Им нужно настоящее руководство, а не президент, вырезанный из картона. Если бы мы действительно последовали совету Линдси Крема и атаковали российские военно-воздушные силы, то, конечно же, немедленно оказались бы втянутыми в горячую войну с Россией. Как вы думаете, сколько времени прошло бы до того, как вас арестовали бы за то, что вы только что сказали? Я не знаю, но это беспокоит меня меньше, чем возможность того, что мы действительно спровоцируем прямую конфронтацию с русскими. Что мы уже видели? Такер. Они готовы сражаться. Они уже частично мобилизованы. Они быстро отправят миллионы людей на поле боя. Мы не в том состоянии, чтобы сделать это. Мы даже не можем набрать рекрутов наши вооруженные силы. Левую уничтожили вооруженные силы Соединенных Штатов. Кого мы обманываем? Наши запасы боеприпасов и снаряжения, которые мы накапливали годами и стащились. Мы даже не вступали в войну. Это безумие. Это безумие. Это безумие. И никто не призывает к этому. Полковник Дуб МакГригор, рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам за вашу ясность. Спасибо вам.